Очень упрощенно магнитное поле Земли можно представить в виде гигантского полосового магнита, расположенного между северным и южным географическими полюсами. Южный конец этого магнита находится около северного географического полюса Земли, а северный- вблизи ее южного географического полюса. Многочисленные наблюдения показали что географические и магнитные полюсы не совпадают, так южный магнитный полюс находится на 75 градусах северной широты и 99 градусах западной долготы. Он удален от северного географического полюса примерно на 2100 километров. Северный же магнитный полюс расположен на 66,5 градусах южной широты и 140 градусах восточной долготы. Сразу же обращает на себя внимание тот факт, что магнитная ось Линия, соединяющая северные и южные магнитные полюсы, не совпадает с ее географической осью и не проходит через центр Земли. Более того, положение магнитных полюсов Земли непрерывно меняется. Однако настолько медленно, что на протяжении нескольких десятков тысяч лет они его почти сохраняют. Если же представить изменение магнитного поля Земли в рамках геологической истории, а это миллионы лет, то за этот период магнитные полюсы Земли не только сдвигались, но и много раз меняли свою полярность. Северный магнитный полюс становился южным и наоборот. Нужно также заметить, что магнитные полюсы Земли находятся под ее поверхностью.